Так, ну все, вытащил какие-то косточки еще есть, камушки что ли. это я еще туда выспал полведра. Этот чистый все.